Всем привет! Всем привет! И мы сегодня открываем Лего. И мы сегодня открываем с Димой Лего. Мы это Лего купили. Да, в магазине. Крутой Вон, смотри, какой клютая! Крутой Лего. Мы ходили в магазин Лего. Да. И нам дали вот такой пакет с игрушками. Да. Вот. Ой, в описании мы оставим ссылочку на это видео, да. где мы идем в магазин. Да. Вот, а сейчас... на красную кубку. Ну подписался? Подписался? Подпишитесь на наш канал. А мы открываем Лего. Давай, начинаем. Что? Вот, они, а -а -а. вот они, наконец! Держи. Это так, что? Посмотрим. Это что, Это что у нас? Это, у нас... это такой специальный коврик для Лего. Коврик-чемодан. Он разбирается. Да и посмотри. туда можно складывать игрушки да все наши. Посмотри. Наша Лего. Вот а это гоночный автомобиль из серии Лего Си. Дима уже хочет гонять. Он уже рукой гоняет. Давай будем открывать. А, вот нам подарили вот такую еще наклейку. Здесь лего. много всяких разных наклеечек, Лего. Ну потом куда-нибудь придумаем ее, приклеим эти наклейки. Давай открываем. Ну, вот эту, Сначала мы откроем машинку, желтый автомобиль гоночный. Давай, помогу я тебе. Так, а тут же а коврик мы потом откроем, будем на нем гонять. Yeah. О, сколько деталей много. Всякие разноцветные запчасти от нашего автомобиля. Oh, сейчас oh, мы его oh, соберем. Oh. Все пусто. Пусто. Ну все, коробку уберем. Пока давай дальше будем собирать сейчас. Инструкция по сборке автомобиля. Скроем пакеты. этот тоже соберем гонщика нашего а также соберем флажок но на флажок нужно наклеить наклейки А теперь собираем наш автомобиль. Мы собрали наш крутой гоночный автомобиль, да. осталось лишь туда поместить гонщика, да. снимем его так крышу, посадим его туда. Да. Так, ну как мотор, да? Давай ставь крышу, классный такой автомобиль. Давай махни. Давай махну. Поехали. А давай откроем трассу для нашего этого так. гонщика. Давай посмотрим, давай. что это. Вот так, какая у нас огромная Коруха, какая у нас очень огромного да. Он будет гонять у нас. Да. Так, вот смотри, да. какая, какая да. интересная коробочка. Да. Так. Ох ты, ничего себе! Железная дорога даже тут есть. Да. Она вот так собирается. А -а -а, вот, смотри. Вот замочек есть. На замочке она закрывается. Четыре замочка. Получилась коробочка для нашего Олега. Мы можем сюда вот так игрушки складывать. Давай погоняем. Давай погоняем. Давай сейчас мы разберем коробочку обратно. Берешь? Давай. И погоняем. Вот какая классная дорога. А вообще здесь можно строить здание это целый город можно здесь возвести видишь строительство идет всем спасибо за просмотр друзья ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал пока пока а мы будем играть дальше